Здравствуйте, уважаемые коллеги, я удивлен, хотя чего уж удивляться, вот, скажем, нынешние студенты не знают, восхищаются, когда им рассказываешь. Ну, знаете, такая знаменитая притча старинная о лягушках, две лягушки, которые попали в молоко, в кушин с молоком, Стенки скользкие, высокие, они выскочить не могут. Ну и одна лягушка смирилась с своей судьбой и утонула, а вторая не смирилась, стала биться лапками, дрыгать, дрыгать, она сбила комок масла этого молока, оперлась на него и выскочила. И вот в таких случаях говорят, вот никогда не сдавайся, бейся, бейся до конца, и все будет хорошо. Один товарищ мне ответил, в ситуации, в которой мы сейчас находимся, кто сказал, что мы в молоке? Эта субстанция называется чуть иначе. Ну, уважаемые коллеги, мы сейчас только ленивые, не рудает единый государственный экзамен. С другой стороны, знаете, ну, растает число людей, которые, в общем-то, хвалят и довольны этим. Директора школ, заучи, в районах, вот сейчас спрашивал, они говорят, ну действительно, вот наши ученики стали поступать в свободные московские, в казанские вузы, без всякой невротрепки, удачно взяли ЕГЭ на месте и подали в престижные даже какие-то вузы. Но их это устраивает. Да? Есть ну, уже молодая поросли педагогов, которые, собственно, сами чуть ли не жертвы ЕГЭ, все это вот, как поддерживают, да? ну, как привыкли уже люди. Да? Что то там даже совершенствовать, вот сочинения хотят вернуть снова, что вот, сочинение писать и так далее. Ну, может, еще и дальше будут совершенствовать. Ну, как Какой-то вот, инструмент действительно такого лифтов, да? что действительно люди с провинции могут поступить в престижные вузы и так далее, это в этом смысле полезно. Но ну, дидактическая цель, кстати, не ставилась никакая. Ставилась цель устранить коррупцию в ВУЗах, вот, дать возможность детям из глубинки поступать в столичные университеты и так далее. Но отчасти она, в общем-то, получилась, хотя сейчас экономические тоже причины. Школьник с Камчатки, откуда-нибудь, да, вряд ли так выживет в Москве и вряд ли сможет съездить домой на каникулы. Он там уехал на пять лет, может, через пять лет вернется с дипломом. Вот. Но все-таки вот эти отрицательные последствия, они существуют. И в первую очередь, вот это вот действительно уже, как тот сказал, ну, может, спорная мысль, да? ЕГЭ нравится плохим учителям. Им можно уже не учить детей, да, а натаскивать. Им можно заниматься репетиторством, и это их тоже вполне устраивает. Вот. А вот э, последствия такие, что действительно сейчас вот, э, нет э, понятийного мышления, которое еще должно еще в младших классах. В старших классах вообще только натаскивают на тесты, Практически одиннадцатый класс, дети ничего нового не узнают и не учатся. Они уже готовятся просто к задаче тестов. И самое еще может тоже важное – системность мышления исчезла. Вот ну пять лет назад всего лишь да такое обследование проводил. Есть такой тест Рокича. Это список 18 ценностей человеческих. Ну, там, хорошая семья, интересная работа, там, деньги, ну, хорошие друзья и так далее. Да? И вот надо их ранжировать. Вот что для вас в этом списке номер один, номер два, номер три, четыре. И вот пять лет назад студенты справлялись с этим тестом вполне нормально, стандарт, Они могли из восемнадцати ну, расставить приоритеты, что для них первое, второе, пятнадцатый, шестнадцатый, восемнадцатый. А вот через пять лет более простой даже был тест. Вот вы ну, какую-то профессию осваиваете в да, ВОДе. Там всего 10 был список, 10 таких признаков. А вот ну что вы цените в своей профессии? Интересная работа творческая, да, возможности жить в крупном городе, зарплата, престиж и так далее. Всего 10, даже не 18. Ну, единичные студенты, которые все 10 проранжировали по порядку. Основная масса, ну, 3-4-5 галочек поставит вот это мало важно, остальное. Ну, и остальные, оставшиеся что за дурацкий тест. Вот к чему приводит ЕГЭ. Систематизировать из 10 признаков проранжировать уже не способны. Так можем доиграться до следующего. Но может, конечно, такая задача и ставилась, готовить фишек таких, пешек, исполнителей. Чего думать-то? Бывший министр образования сказал, что надо готовить не человека-творца, а человека-потребителя, который пользуется будет плодами чужих технологий. А кто на вас работать потом будет, товарищи с высшей власти? Так можно доиграться. Считается, что проще управлять таким серым, былообразным населением. Но там и идеи нехорошие тоже быстрее возникают. Так что палка о двух концах. Продолжаем разговор о ценностях таллинской школы менеджеров Владимира Константиновича Тарасова. Еще одна ценность, которую он тоже так вывел потом и кровью на базе своих так, трудов и исследований. Идти навстречу неправомерным требованиям нельзя. Вот, как положено, как по инструкции. И вот идти навстречу, войти в положение э, не понимает народ. Особенно исполнительский персонал опять же. Ну, допустим, вот к начальнику цеха подходит рабочий с заявлением с просьбой предоставить он четыре дня на свой счет для бракосочетания. Ну, начальник цеха смотрит, ну поздравляю, говорит, совет до любовь. Почему 4? Ведь полагается три дня. А помните, вот Сидоров женился, он же там четыре дня ему давали. Ну, помню, говорит, ну, он у него же там мать деревня, надо было за ней съездить, там прочее, она плохо передвигается. А у тебя, слава богу, родители живы, здоровы и все. Вот три дня, поздравляю, иди женись. Он идет жениться, возвращается через четыре дня, как просил. Что с ним делать, убить об стену? Ошибка была допущена в случае с Сидоровым, даже при всех ее обстоятельствах семейных. Вот три дня подписываю все. И шепотом сказать, ты, конечно, можешь съездить на четыре дня, но я тебя буду топать ногами, сделаю страшные глаза, бью тебя тебе выговор или даже накажу еще. Но я тебе четыре дня не давал, давал три. Потому что так положено по правилам. Идти навстречу неправомерным требованиям нельзя. Народ не понимает. Да и палец откусит руку. Когда говорят о лидерстве, это слово понимают как-то что-то такое, ну, единообразное, что ли, да? вот лидеры вообще. Есть лидеры там, есть неформальный лидер, формальные лидеры. Там все-таки более тонкая градация существует, даже по типам, что ли, этих лидеров. Но вспомнить, наверное, у всех в жизни, в школе был такой момент, когда вот ну, с урока весь класс сбегал. Ну себе представить, да, вот, там май месяц на улице, травка зернеет, солнышко блестит, погода шепчет. А тут предстоит шестой урок, образ собаки ММО в романе Горького «Что делать?». И вот в этот момент такая зудящая тишина, или такой вибрации какие-то таинственные. Вдруг кто-то говорит, сбежать бы сейчас, а? Он говорит, да ладно, ты еще молчи, тут и так тошно. Вдруг другой человек говорит, слушайте, а что сидим, пока не поздно, давайте сбежим. И вот тут происходит чудо по Марксу. Идея волевает массами, становится материальной силой. Все вскакивают и ломятся в дверь. Тут стоит третий человек, говорит, вы что с ума сошли, тихо, сейчас же услышу. Все замолчали. Так, ты на третий этаж, ты на первый. Как увидишь, свистите. Одному по двое через спортзал уходим огородами. И никто не говорит, а что раз командовал, что-то такой? Вот тоже лидер. Да? И объект проходит удачно, все хорошо. Самое смешное завтра, что все эти товарищи возвращаются в ту же самую школу, где их с нетерпением ждет и классный руководитель, учитель, литература и директор. Прям с нетерпением крыльцы крыльце не встречают. Ну, всех заводят в класс, и по одному по списку вызывают в кабинет директора. И вот тут обращаются к еще одному человеку, такой ботан, очкарик, такой, отличник. слышь Петров, а что будет, что делать-то, а? что сговорить-то? Ну, говорит, ну, исторический опыт учит что трахнуть весь коллектив невозможно. Ищут зачинщиков, кто предложил бежать. Когда будут вызывать в кабинет, сказать не знаю, я пришел в классе, никого нет, думаю, урока не будет. Не знаю, я последний уходил и так далее. Директор скоро надоест, он придет сюда, будет ругаться, кричать вам а, характеристики в тюрьму, дам они в школу, в КАЕ и так далее. Да? Ну, так и происходит, директора приходит, прочее. А потом, говорит, седьмым уроком будем отрабатывать тот урок, который их вчера пропустили. Образ собаки Муму в романе Горького «Что делать?». И вот пока шла эта экзекуция, вызывание по одному, еще какой-нибудь там товарищ, ну, идиотские шуточки отпускал, анекдоты рассказывал, все наверное смеялись. Вот здесь вот четыре типа лидеров. Да? Есть лидеры-инициаторы. Его идеи считаются ценными, и коллектив желает их исполнить, реализовать. Да? Второй тип – организаторы. вот Организатор побега. И все признают за ними право и умение организовать работу, совместные действия и так далее. Есть интеллектуальные лидеры. Вот вчера бы этого Петрова спросили, он сказал, что убегать-то толку, завтра сюда же вернемся. И нас все равно заставят эту собаку-мому учить. Вот. И эмоциональные лидеры, которые вот поддерживают эмоциональный фон в группе. Когда вот новая группа студентов, первокурсников, собирается, да? ну, они еще не знакомы, начинают знакомиться между собой, там первые дни вот учебу проходят. И первыми начинают выделяться вот такие эмоциональные лидеры. Ну, обычно так. Два не самых умных мальчика начинают плоские шутки отпускать, и прочее. Да? Две не самые умные девочки им подхихикивать. Ну и может так случиться, что они станут эмоциональными лидерами. А да? потом может никаким, не совсем хороший так, экземпляр станет каким-нибудь организатором нехороших дел. Этим процессом тоже надо управлять. Но кто это будет делать? Куратор группы, деканат, замдекана и так далее. что то в последнее время все махнули на это рукой. Течет вода, как течет, и плевать. Ну ладно, скоро доиграемся до этого. Вот слово «образование» в русском языке образует от слова «образ». Да? Мы формируем человека по образу и подобию Божьему. Но также машинально мы английское слово «education» переводим как «образование». А это и не совсем правильно, или совсем неправильно. Дело в том, что «education» происходит от латинского, латинского слова «educere». «Educere» значит «вытягивать». Вот древние латиняне, педагоги были убеждены, в человека заложена программа, все знания в нем лежат, боги заложили, да? но надо помочь вытянуть их на поверхность. И вот такая задача античной педагогики в этом состояла. И знаете, в этом что-то есть. Вот с рождения ребенка, там, до шести лет, пока школа начинается уже классическая, можно видеть, что действительно вот эта программа существует может не мешать ей или помочь действительно, да? освоение вот этого мира, пространства. Вот так человек ну, в районе года, да? Вот может ходить уже, ну, начал, но то любой предмет, который он там со стола стащит, а еще, он швыряет его на пол, все улетит вниз. Он осваивает закон всемирного тяготения. Подражательный период, да? он повторяет действия родителей. Там, родители в мобильном телефоне вечно сидят, он любую игрушку, там, в зажигалку случайно взял, присвоил куху, значит то тоже играет в телефон, даже не понимая, что это такое. Где-то возле трех лет, говорят, период головоногов. Вот ребенок осваивает, что есть ну, вот предметы фломастера, который след бумаги оставляет. Сначала он просто там да, чертит все, что попало. Вот, и однажды происходит чудо. Он начинает рисовать своих родителей. Но ну, сначала так голова и ноги сразу, да, и там перекошенные лица и так далее. Но он пытается моделировать уже объекты, самые близкие для него. Вот голова круглая, туловище, туловище потом появляется, ноги, большое количество пальцев. Вот. И это не говорят, там что родители говорят, хватит каляки рисовать, рисуй человека. Это само включается, и дукерри, но вытягивается. И вот так и идет до самой школы. Ну а дальше уже дидактика начинается. С заполнения глубокими прочными знаниями, умениями и навыками. Продолжаем разговор об улицах Казани. Вот недавно, можно сказать, появилась была наименована улица Миля. В городе Казани, но там правильно назвать скорее проезд миля. Там жилых домов нет, как бы два предприятия, 22 16-й завод, вот между ними этот проезд. Михаил Леонтьевич Миль, знаменитый конструктор вертолетов, федеральный конструктор. Вот. ну то есть он закончил Новочеркасский авиационный институт, тогда такой был там авиационный полёток, сродился он в Сибири, в Иркутске, Во время войны ну, в тылу работал как конструктор, ну, доводки самолетов вот, вот где-то с 1947 -го года вот, появился его первые вертолеты, автожир он делал. Вот, и, собственно говоря, с Казани имя сильно связано, что, собственно, Казанский вертолетный завод — это ну, предприятие. Как говорят, 22-й завод был любимый завод Туполева. Можно сказать, что Казанский, наверное, был одним из любимых заводов в мире. Потому что если его этапные вертолеты, часто осваивались. Это был Ми-2, Ми-4, Ми-8, Ми-17, Ми-14 — такой еще вертолет, такого, ну, морского применения, вертолет «Амфибия». Да, противолодочный. То есть вот несколько таких этапных вертолетов. И проектировался там Ми-8, он его сказал, как это будет глубокая доработка Ми-4, прыжневой вертолет, а это уже турбореактивные турбовальные двигатели. Ну, совершенно другой вертолет, но он назвал это глубокой проработкой Ми-4, глубокой модернизацией. И вот проработался в 50-х годах, и до сих пор машина совершенствуется, выпускается, ну примерно, что треть вертолетного парка мира вот такого класса составляют милевские вертолеты. На всех континентах планеты они летают. Казанский завод в этом смысле завод мирового класса. Это заслуга генерального конструктора Михаила Леонтьевича Миля, в честь которого названа эта улица Казани. До свидания.